всем привет ни одного так скажем выходного дня без рыбалки вот и сегодня хоть уже и суббота и вечер мы отправляемся в воду в надежде наковырять что-нибудь какой-нибудь рыбы может и нам повезет опять же интересно что с погодой сейчас Юра придет и мы помчимся на Рапиде прикольно Юра вышел и вспомнил что он не взял наживку Шел за наживкой. Самое смешное, что я тоже не взял наживки. Будем ловить только на его наживку. Ну, может, еще ребят попросим. Ничего страшного. продолжается приключения. Всем привет, мы в Уде, 7 часов вечера, вечера да, 19 часов. Дорога хорошая, вообще замечательная дорога. Да, посмотрели, здесь народу много. А есть не хочу. Так, нет, я тогда снимаю это себя, получается, вот а? там. Посмотрели там, вон палатки видно, горят. Сегодня в Уде будем ловить. Так что все, всем пока. Так, сегодня не Так. Вот мы в Луде, чисто в Луде, в деревне приехали, и вот смотрите, клюет, клюет. Ушел, ну это потому что у меня рука занята съемкой, вот, не знаю даже что делать теперь. Так, вот Юра, тоже что-то поймал уже, да что-то тут упало уже, да, да вон видите, медали. это все, это вот-вот-вот том... клюет, да и у меня клюет, Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Оп. Оба, оба, -на, оба, -на, оба поймали. Оба. Вот у нас товарищи ловят, пытаются. Опять опять в этом самом в дыму сидят. Опа, опа, опа, опа, тащит тащит тащит. опа, есть, вот. У себя так не поснимать, не надо ругаться, съемка идет Ладно, ну-ка дай горсточку червей, у нас к кончились Все, спасибо, сейчас мы вас обловим Вот, там вежма Там да. ты -то меня пустишь закроешь угу. так и вот скромненький у всего то и то что О, очередная я наверное, зря ходил ну и вот у меня пока такая вот фигня да. не будет еще пока все зачехляемся <свистит> они обкуренные Ой, я Андрюхи взял. Оп, два сельвичка. Может быть. Так, мы продолжаем наш репортаж. Пока, опять клевать мне не стало. Вот так вот. А нет, ну мы в 7 часов сюда На приехали. часов мы отсидели. Да, с 8 часов до, 5, до... 2, до 6. До 6 ну это в 6 часов мы вышли сюда. Да. До полшестого пол Ну вот, короче, 8, 9, 10 часов Изловлено В районе 10 килограммов На ваге У Андрюхи потери У Андрюхи, говорит, 15 У Алексея Мы не видели Да, и Андрюха сегодня Потерял телефон Он у него упал в лунку Ровно в лунку Да, когда он разговаривал по телефону и ему клюнуло. Так что вот так. Все. Возвращаемся в Северодвинск. Всего хорошего.